Большинство из нас слышали, насколько древним является город Евпатория. Но мало кто знает про средневековье этого интересного места. Говоря о знаменитом детском курорте, следует заметить, что не менее интересна и историческая часть Евпатории. Гизлевские ворота – одно из главных подтверждений этому. Когда вы устанете фотографировать внешний периметр Гизлевских ворот, рекомендую посетить одноименный музей – расположенный на третьем этаже. Гизлевские ворота в Евпатории являются последней из дверей средневекового крымско-татарского города Кизлев, появившегося на турецких картах в 1475 году. В ролике я оставил лишь малую часть рассказа про историю этого города, чтобы вам было интересней посетить этот музей и увидеть все своими глазами. В его основе один из крупнейших макетов, воссоздающий средневековый Кизле. Кезлев был одним из важнейших городов Крымского ханства, выступающим по размеру лишь его столицы Макчисараев. Попасть в город можно было через пять ворот, каждая из которых имели свое название. В южной части находились эскилия хапуса портовый ворот, на западе ад хапуса лошадиные ворот. С севера в город вели Ахмулахапуса, ворота Белого Мулы, далее по стене то Топрахамуса, ворота Пыльные или Земляные. Главным едом Кезле служили восточный ворот, Одун Базар Капуса, что в переводе означает ворота Дровяного Базара. В 2003 году по инициативе на средства предпринимателей-меценатов начался процесс восстановления Удон-Базар Хапуса. Кроме главного храма, перед вами множество меньших по размеру квартальных мечетей, которые посещали жители соседних улочек по принципу распространения звука, чтобы призывы Гудзина полностью охватывали весь город. Копия карты Крымского ханства 1700 года, созданная в 1441 году ханом Аджихираем, к 18 веку это государство достигло своих наибольших размеров. Напротив карты еще одна шкура с изображением этногинеологического древа крымских татар. Современные этнологи выделяют три основные ветви крымских татар – южнобережных, горных и степных. Каждая из них имеет свое отличие во внешнем облике и свой собственный, характерный для определенного региона, диалект. Крону дерева украшают многочисленные знаки, называемые тандар. Изначально появившись как клейма для скота, со временем они трансформировались в родовые геральдические знаки. Самых влиятельных родов вы можете увидеть на знаменах доль северной стены зала, в том числе золотую тангу на синем поле герб Ханской династии Геральв, отправивших более трехсот лет. А вот музыкальное сопровождение это на каком языке? Это на Крымской татарской. Но ее делали из Блинной по форме мужского дедрав. Брали глину, ложили глину, придавали форму, сушили сольце, а потом вылетали печень. Но это вот она настоящая, да, с тех времен? Не берусь утверждать, что она была... Ручная работа, то есть, да, мы это всегда, но ее продавали вплоть до 19 века. Поэтому, когда брали черепицу, всегда старались брать у одного мастера, чтобы она потом не отличалась. А, подходила по форме, по его бедру, да? Ну, mm -hmm. чтобы потом не получилось, она разная. Ну, понятно. Ты вот этого я точно не знал. Mm -hmm. Это ж вообще не интересно. Вообще, Потому, да. Мне вот карту тоже интересно. То есть вот это вот, прямо, что, ну, исторически как достоверное, да? Ну, шкура современная, но здесь представлена да, я... карта начала 18-го века. 18-го, да. Обалдеть. Mm -hmm. Тут даже Евпатурии не видно. Если она чуть ли девушка, вот если это вот да. байнак. Ну, она как, не не козлов, как некоторые не А, вот это получается Донузлав, что ли? Не -не -не. Нет? Нет. донузлав он. где-то здесь, да, получается? Вот если вот это Черноморское, где-то вот здесь вот он, да. Но тут был вот, вот так вот все это ну, залив, да? Менялось, наверное, да, как-то побережье. Так рисовали люди, поэтому ага. здесь все равно есть. Не топография. Как говорится, человеческий фактор, который все равно носит какую-то прогрессию. Там антиньюкубань видишь, перчи.